Вы завод или крупный поставщик? Ваши менеджеры успешно работают со всеми ключевыми клиентами. По крайней мере, вы так считаете. На самом деле, ваши менеджеры зачастую работают не с конечными покупателями, а с посредниками, которые навариваются за ваш счет. В результате покупатель платит 100 рублей, а до вас доходит только 70. Обидно, не правда ли? Все дело в том, что посредник обладает информацией, которой нет у ваших менеджеров. А у нас она есть. С нами вы будете работать с заказчиком напрямую, исключив всякое посредничество. Заявки получают только те, кто производит или имеет на складе заявленную продукцию. Уже сейчас ваши конкуренты работают с заявками ваших клиентов. Вас это устраивает? Конечно нет! Подключайтесь к «Вислу» и точка! Анимационные ролики «Line and Space»